Как вы относитесь к тому выпивающему факту, что ребенок пришел с ножом в школу, вот, пугал другого ученика? Вообще такое происходило когда-нибудь в это вот ну, Буквально на прошлой неделе. Этого неделю. никогда не было. Ну а что вы хотите, если директором школы назначили вот такого человека, то естественно это будет происходить. И ситуация будет усугубляться. Вот. ну Тут много факторов. Первое, конечно, это дети, воспитанные телевизором. И, к сожалению, вот эта пропаганда насилия, которая там, и отсутствие, ну, скажем так, элементарной воспитательной работы в школе, это скажется обязательно. Второе, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться, потому что ну, неадекватные дети могут быть. Вопрос, как предотвращать все это. И что там делает вообще руководство школы которая понаставила вот этих вот рамок для охрану. Ну и как у них там воспитательная работа проводится. Хотя, конечно, обвинять во всем школу нельзя. Это, конечно, и родители, и школа, и то, что мы видим по телевизору, пропаганда вот этого безобразия, который сейчас... Я тут, кстати, видел одну интересную зарисовку, очень известный человек... Культуре, который неоднократно выступал, в том числе, в Совет Федерации, и говорил, что, слушайте, отключите телевизор. Вот если вы хотите, чтобы ребенок рос здоровым, психологически и нормальным, то отключите телевизор, потому что вот эта вот постоянная там, знаю, пропаганда насилия, пропаганда вот этого образа жизни, вот эти вот Дом-2 и прочее, все безобразие, которое показывали, оно, конечно, не может не повлиять на психу детей. Поэтому, я думаю, что в Советском Союзе дети в том числе росли здоровыми, потому что их везде учили доброму, какому-то вечному. Они были мотивированы стать умными, воспитанными. А у нас сейчас мотивация совершенно другая, к сожалению. Причем пропаганда вот именно по государственным каналам. То есть Казалось бы, они-то должны думать о том, что они показывают. Они показывают всю что угодно в погоне за рейтингами, но только не... Там нормальных людей, которые работают, которые там посвящают себя, в том числе, и родине, семье. Ситуация, мягко сказать, неприятная, но как-то предотвращать-то можно, там, если служба безопасности существует, то она как-то должна работать. Понимаете, это же есть работа с детьми ежедневная. Если вы вместо того, чтобы работать, начинаете с детьми, с педагогическим коллективом, который работает с этими детьми, начинаете заниматься совершенно другими вещами, которыми сейчас происходят в совхозе, ну, поймите, если вы наполняете совхоз всякими Жуковыми, Извековыми, Андреевыми и всеми остальными, которые никакого отношения к совхозу не имеют, которые вообще, ну скажем так, их послужной список только в одном, прийти, что-то там разграбить, нахулиганить и больше ничего не сделать то вы естественно получаете то что вы получаете поэтому у нас раньше директоров школ воспитывали в школе они воспитывали свой трудовой коллектив и были определенные задачи но если вы сами на стороне зла то конечно вы получите зло в результате Но это еще первый случай я думаю что вот это вот падение или там Понижение планки в воспитательной работе, оно скажется ну, там, через несколько лет, конечно, существенно.